Все мы, россияне, такие нуждаемся вот в кнуте. Неспособность россиян мыслить, думать, благоустраивать свою страну поздно отменили крепостное право. История определяет то, как мы сегодня живем. Дети рабов становятся рабами. Выбора нет. Слабые сигналы, в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет, ты на канале Игоря Рыбакова. И сегодня будем говорить о рабстве, о современном рабстве. Как говорится, если ты думаешь, что ты свободен, то это тебе только кажется. И правда же, это величайшее изобретение человечества, когда раб не знает, что он раб, тогда он избежать не может. Как мы с вами офигеваем, как люди могли жить в крепостном праве, -то? в рабовладельческом этом строе, так вот и про нас наши потомки будут говорить, блин, как эти люди в лихих двадцатых вот так вот жили в рабстве и не видели. И давайте вместе разберем, как выглядит оно, это современное рабство. Ведь оно прежде всего экономическое сегодня. Никто вас не лишает свободы, но вы как будто бы на привязи. Как будто бы вы себе не принадлежите. Давайте разберем это вместе. Первый признак рабства это жить от зарплаты до зарплаты. Но ну, если твоей зарплаты тебе хватает лишь купить что-то там поесть, где-то там оплатить свое проживание и, может, какую-то одежонку купить, то ты живешь как вот такой вот современный раб. Ну, ты за пайку работаешь. что тебе дают пайку, чтобы ты не сдох с голода, не умер от холода и так далее, и все, и тебя все устраивает. И ты не бежишь никуда, ты остаешься в том же месте, где ты продолжаешь работать за паек. Второй признак — отсутствие резервов. То есть ты всего боишься, ты боишься потерять работу, ты боишься заболеть, ведь оплачивать эти бесконечные счета в больнице тебе нечем, ты всего боишься, ты дрожишь, у тебя нет резервов и никогда их не будут потому что рабам специально паёк сокращают так, чтобы резерв не появлялся, чтобы раб всегда жил в страхе. Третий признак, у тебя нет времени на обучение, образование, на повышение квалификации, ты все время занят, у тебя всегда вторая смена, подработка, тебе нужно еще где-то работать, чтобы свести концы с концами. Это явный признак того, что ты никогда не выберешься из этой петли. Четвертый признак: любая возникающая ситуация толкает тебя на то, чтобы занять у кого-то бабки. То у знакомых, то у друзей, они правда уже не дают давно. То в каких-то микрофинансовых организациях под дикий процент тебе постоянно нужны бабки, чтобы финансировать ранее взятые кредиты и так далее. Пятый признак рабства, который вытекает из четвертого: если твои расходы на обслуживание займов, кредитов превышают 40 процентов твоих доходов. Но ну, это просто критическая форма зависимости. Банки даже не дают кредиты вроде как тем, у кого более 50 процентов, но люди каким-то образом умудряются обмануть банки, а тем самым затягивают себе удавку на шее конкретно. Итак, я назвал пять признаков рабства. Обязательно проверь себя и напиши мне в комментарии, в каком виде ты сейчас находишься насколько глубоко ты в рабстве, на единичку, на двоечку, на троечку, на четверочку или по полной программе на пятеху. Я вас поздравляю, если вы не попали да, в понятие, что вы в рабстве при предыдущем опросе. Однако есть еще и ментальное рабство. Давайте об этом поподробнее. Итак, первый признак ментального рабства это иллюзия, что выбора нет. Например, ты живешь в малом городе, нету работ или если есть, то за пять рублей, за 10, а ты туда идти не хочешь, и ты считаешь, что выбора нет. Ну как же нет? Ноги в руки, вали из этого города, ты скажешь, как? Где родился, там и пригодился. Я говорю, так, вот это и есть вид ментального рабства, выбора нет. Второй признак уверенность, что все так вокруг меня живут, и это нормально. Ну вот, ты живешь в малом городе, да, работы нет или работа есть за какие-то копейки, и у всех работа либо за копейки, либо ее нет, и ты считаешь это нормально. Третий признак без безинициативность. Вы же помните хорошо, инициатива наказуема или инициатива инициировавшего, и вот эти все вот, вот, эти вот высказывания или мемы, они про что? они про то, что сиди и не высовывайся, а то высунешься, тебе как нагрузят. И скажешь давай, делай, поэтому лучше сидим и не высовываемся. Вот он, третий признак ментального рабства. Четвертый признак — это наследование этого ментального рабства вашими детьми. Все это про безинициативность, про низкую зарплату, да и ладно, про то, что вот все так живут, и я что, буду выделяться, что ли, и так далее. Все цепи, которые у тебя в голове, унаследуют твои дети. Дети, рабов становятся рабами. Резюмируем, вот эти четыре пункта ментального рабства очень сильно распространены в России. Миллионы людей вот в таком вот ментальном рабстве. А что еще, не очень хорошо, правда, это то, что вот эти четыре пункта ментального рабства поддерживаются плохими работодателями, ведь они в своем порыве платить низкую зарплату, удерживать людей, они всячески поощряют пребывания людей в этом ментальном рабстве, чем самым закабаляя и делая неизбежным то, что мы никогда из этого рабства не вырвемся. И вот я вас понимаю, да, я бы на вашем месте уже вот обосрался, если никакого выхода нет, а что делать? -то? Я вам сейчас расскажу, какими уловками пользуются работодатели, чтобы удерживать тебя в таком состоянии или твоих родных или близких. Поэтому обязательно возьми, отправь этот выпуск, своим друзьям, знакомым, кому добра желаешь, чтобы они тоже посмотрели и знали, кто предупрежден, тот вооружен и сможет защититься. Повысь вероятность своим родным, близким, знакомым, чтобы они смогли защититься от явной манипуляции. Сейчас назову основные способы манипуляции со стороны плохого работодателя, чтобы удерживать людей, сотрудников вот в этом вот состоянии рабства. Итак, первая манипуляция это не дать поднять голову. Грузят, грузят, грузит, чтобы сотрудник, человек не мог поднять голову, посмотреть по сторонам, а вдруг он что-то увидит, что позволит ему вырваться из этого а, круговерти. Нет, грузят, нагружают. И нет выходных, нет ничего, вторая смена и так далее, все. И вот человек в этом подавленном состоянии, да, изношенном, продолжает оставаться там, где ему не нравится. И в подтверждение этих слов я хочу сказать вам результаты одного из исследований, который утверждает, что четверть россиян, вернувшихся с отпуска, хотят уволиться со своей работы. Ну да, человек побыл, отдохнул, трезво взглянул на свою работу, приезжает и говорит, да нахрен мне все это надо. Ну, а дальше, вы знаете, да, опять заходит в свою эту петлю на шею и понеслась. Да. Поэтому теперь вы предупреждены, а значит вооружены и сможете, если что, прервать эту адовую манипуляцию работодателя в отношении тебя. Кстати, если ты узнаешь себя в этих пунктах, пиши мне в комментарии, в каком пункте ты себя узнал. Вот, я хоть почитаю, много ли людей распознают вот эти вот манипуляции работодателей относительно себя. Вторая манипуляция, да, не давать признания. Человек делает, делает, старается, трудится и даже у него получается, а работодатель не дает ему никакого признания. Более того, гнобит и говорит, надо больше, надо больше, сильнее стараться и так далее. В результате человек находится опять в подавленном состоянии и голову не может поднять, не может ощутить вот этот вот свой рост и он всегда такой маленький, ему страшно и так далее, все, и он остается опять там, где ему не нравится. Третий вид манипуляции — не поддерживать инициативу сотрудников, не давать сотрудникам обучаться, не обучать сотрудников, вот пусть вот как есть вот износится, мы его выбросим, другим заменим и так далее. Это одна из самых жестоких манипуляций работодателя в отношении сотрудника и человека, который приравнивает человека к ресурсу использовали ресурс, износился, все, выкинули, другой человеческий ресурс возьмем, все. Я не могу оценить, сколько плохих работодателей, сколько хороших, но я вам так скажу, хороших работодателей хватает. Хороший работодатель, наоборот, заинтересован в инициативности сотрудника, в обучении, в высокой производительности труда сотрудника и так далее. Поэтому, если ты узнал, что твой работодатель манипулирует в отношении тебя, пошли его нахрен! да, и найди себе хорошего работодателя. Или, внимание, сам стань только хорошим работодателем. Вот так. Больше всего меня, конечно, вот что раздражает. Некоторые деятели, да, такие историки, там, да, политики, которые начинают говорить, что да, в России безинициативные люди, вот такие, потому что поздно отменили крепостное право, и вот все мы, россияне, такие, нуждаемся вот в кнуте. Да, вот в таком помещике, в таком вот да, карабасе-барабасе, который нам говорит, что делать и еще кнутом хлестает. Ребят, это полная фигня. В Америке отменили там, закон о рабстве примерно в то же самое время, как и в России про крепостное право. Полная фигня, это просто очередные уловки вот тех самых манипуляторов, которые хотят возвести вот это вот рабство и возможность эксплуатировать другого человека, платить ему какие-то гроши, да, возвести это в некую вот в нормальность, в социальную нормальность. Я категорически против этого. И когда ты видишь кого-то, кто начинает тебе впаривать, что, мол, история определяет то, как мы сегодня живем, и кто-то тебе говорит, что у тебя на роду написано вот так жить, и теперь ты так живешь, пошлите его подальше. Еще раз говорю, Южная Корея, крестьяне, которые выращивали рис, у них ни хрена не было, и японцы их там постоянно вот завоевывали и все дела, сейчас очень развитая нация. Вы знаете почему? По качину. Взяли волю в руки, длинную волю, да, построили промышленность, да, лучшее судостроение, лучшая микроэлектроника и так далее, и все. Поэтому история не определяет, как будет жить общество как будет жить общество, определяют люди, которые решат, что мы будем, сука, жить вот так. Понятно? Поэтому, если вы встретитесь с очередным манипулятором, который вам будет втулять про какое-то там крепостное право, про неспособность россиян мыслить, думать, благоустраивать свою страну, пошлите его подальше. Все. И напишите мне, если вы со мной согласны. А теперь смотрите, Первая часть выпуска кому-то показалась как бальзам на душу. Ну вот, нашелся тот, кто нас поработил, да, кто нас доминирует, да, вот мы такие вот хорошие, а он нас доминировал и все так. Я вас расстрою. Нет. Если вы считаете, что кто-то вас от доминировал, подавил и так далее, да, значит, вы не способны брать ответственность за свою жизнь, за то, как вы тратите свое жизненное время в свои руки. Вот и все. А значит предпосылка к тому, что вы будете оставаться и дальше рабом, вот она конкретно на вашей стороне. Поэтому скажу вам сейчас про главное отличие да, свободного человека или того, кто стремится к свободе, и раба, который никакой свободе реально не стремится. Это отличие взятия ответственности за то, что происходит с человеком в своей руки. Вот если ты главный человек, ты господин у самого себя, ты решаешь какой приказ себе дать, куда себя отправить, например, переехать в большой город, где полно работы, высокооплачиваемой, занять свое место, тогда ты, господин, у себя, ты выполняешь приказы себя, самого главного человека для себя, вот тогда ты свободен. А если ты ждешь другого господина, ждешь, надеешься и будешь выполнять его приказы, поручения и так далее, значит ты раб и жизнь твоя будет Рабское. Поэтому если вам показалось, что нужно бороться с плохими работодателем, то это не так, это бесполезно. Придут другие и займут их место. Нужно прокачивать свою внутреннюю свободу, свое представление о себе, что ты главный человек у себя и ты решаешь, как ты распорядишься своим умом, телом и сердцем получишь ли ты дополнительное образование, квалификацию, компетенцию, которая тебе позволит увеличить твой доход, или ты отправишься в какую-нибудь чертову пятерочку на вторую смену и будешь сжечь свое время, живое время жизни своей вот в это вот рабское вот вот это вот. Сух... Куда ты отправишься после этого выпуска? Я всегда говорю о двух компетенциях навык генерации защит от злоупотребления властью, манипуляцией, контролем. И сегодня я в выпуске подробно рассказал, как видеть манипуляцию, как препятствовать ей и как развить в себе, прокачивать в себе способность брать ответственность за свою жизнь в свои руки. И я говорю о второй компетенции, очень важной для жизни. Навык генерации свобод, навык замысливать что-либо и добиваться замысленное с помощью имеющегося не с помощью того, что вам даст какой-то там господин, начальник и так далее. Нет, с помощью того, что вы создадите сами из своего тела, ума и сердца. Используйте свое тело, ум и сердце так, чтобы вам нравилось, что с вами происходит. Перестаньте изнашивать себя во вторую смену в какой-нибудь пятерочке или в магните. Потратьте это время на образование, которое принесет вам повышенный доход, вашу способность быть человеком и жить достойной жизни, я вам буду в этом помогать. И давайте вместе размножать хорошее, пусть плохому места просто не останется. Начни себя, никого не вини. Начни себя, и ты изменишь мир. Новый день — это новый шанс. Давай себя пересобирай.